Ребят, здорово! Всем хорошего дня, ребят. Короче, забанили у меня аккаунт на Ютубе, реально такая шляпа произошла. Вот, что хочу сказать? По-любому, ребят, новый аккаунт я уже создал. Сейчас жду, ну просто одобрение 24-часовое, что меня одобрит, короче, прямые трансляции, потому что аккаунт новый, 0 подписчиков вообще. Не знаю. Не знаю, ребят, ну, по-любому стриму будут, вот, и что хочется сказать, предлагаю как-то нам объединиться всем, я не знаю, у меня такая идея появилась, ребят, если мы не можем это сделать как-то в интернете, а, может нам просто начать, ну, у меня такая идея, я не знаю, глупая она, нет, ну, напишите в комментариях, тупо начать играть на их сервере, на их сервере, да, а, за магов-то, я не знаю, кто самый большой ДД вот, и просто прям с самых даже начальных локаций просто разъебывать в ПК всех. Просто всех игроков разъебывать в ПК. И как помните, самсей. Или Сансей. Как он сделал? Он всех бегал со своим кланом, их там 7 человек всего было. Они подняли чуть ли не революцию там в игре. Вот, и у меня такое же предложение. Просто бегать всех в ПК сливать и э, просто говорить, писать, чтобы они оставили фрешардные сервера в покое, я не знаю оставили стримеров в покое зачем они банят стримеров, это, можно сказать какой-то наш там, у кого-то это постоянный заработок, это как работа уже люди утром просыпаются, начинают стримить у кого-то это как пассивный какой-то доход, вот например как у меня там, да, мне даже просто донатиками там в неделю 2000 придет например, да, я там пойду себе не знаю, дошираки куплю, да, ну просто такой подгонщик басяцкий от подписчиков там вот на веб-камеру там набрали, да что-то еще Просто я, ребят, не вижу, не понимаю вообще. Короче, ребят, вот такие стримеры даже, может быть, как там Гукачи, э, Вайды там, Воны. Вы же можете собрать, действительно, там даже не 20 человек, это будет не 40 человек. Это будет даже не 100 человек, вы понимаете? Если 100 человек завалится на их сервер, мы прокачаемся до 70+. И просто начнем лить всех массово. Создадим клан. Это будет, блядь, во-первых, это будет э-хайп. Э, э, вот, и это будет просто Охуенная тема, потому что мы, блядь, докажем Что мы тоже что-то можем Нас много, блядь, нас намного больше, ребята Чем их, вот, так что Подумайте про это Напишите в комментариях Там, что-то надо с этим делать, ребят Если мы не можем это делать так Мы можем это сделать там у них внутри, понимаете Донатить мы не будем, мы ни рубля туда не дадим Вот, но... Дискомфорт игроком мы доставим. Игрокам. И администрации за этого, блядь, достанется. Вот. Короче, ребят. Все, давайте. Всем удачи. Жду комментиков.